Здравствуйте, дорогие подписчики нашего канала. Мы приветствуем вас на нашем очередном объекте. Это квартира в городе Житомир. Это четырехкомнатная квартира. Здесь реализованы системы приточно-вытяжной вентиляции на базе оборудования Майка ВС-320КБ-ЕТ. Это установка с высокоэффективным перекрасноточным рекуператором. Кроме того, это энтальпийный рекуператор. Также здесь реализована система кондиционирования. Вот здесь есть интересный момент, потому что здесь мы сделали комбинированное кондиционирование. Одна из зон обслуживается канальным кондиционером Daikin. Это сплит-система с канальным внутренним блоком. А три помещения, это две спальни и кабинет, обслуживаются канальными фан которые запитаны холодом от теплового насоса Висман. Мы находимся в техническом помещении, где, собственно, установлена э, вентиляционная установка «Майка». В данный момент происходит ее наладка с помощью специального софта. В данном помещении в дальнейшем будет еще смонтирована система водоподготовки и тип, внутренний блок теплового насоса. На данном объекте воздухораспределение выполнено полностью с помощью скрытых щелевых диффузоров э, от компании MADEL. Это диффузоры «Лук» которые монтируются в потолоке, шпаклюются вместе с гипсокартоном. По факту, вы уже видели на наших объектах, это просто щели в гипсокартонном потолке. Сейчас смонтированы адаптера. При монтаже конструкции гипсокартона будет произведен монтаж непосредственно с щелевых диффузоров. Щелевые диффузоры применены и в системе вентиляции, и в системе кондиционирования. В помещениях это визуально будет как один цельный щелевой диффузор. В одном из коридоров смонтирован внутренний блок – это фан канального типа Daikin, FWB. Ну вот непосредственно сейчас он уже подключен, к нему подведенной подачи обратка воды, смонтирован двухходовой клапан. Собственно, предусмотрен в этом фан доступ к фильтру. В дальнейшем при зашивке потолка нам обеспечат люк, чтобы обслуживать и иметь доступ к этому фан -койлу. Меня зовут Влад, я инженер компании Alter Air. Я продолжу свой рассказ о следующих системах. А мной была спроектирована э, система отопления на базе теплового насоса Wisman витакал 100 s Теплый пол э, по всему периметру квартиры. Под окнами э, установлены конвекторы фирмы «Кампман» либо радиаторы «Керми». Водоснабжение на фирме Upanor и канализация э, также на фирме «РХАУ». А здесь по всему периметру кухни-гостиной расположен теплый пол. Это как основной и комфортный источник тепла. Если на улице слишком низкая температура, а именно ниже, чем минус 10-15 градусов, у нас будет подключаться конвектор, который будет расположен под окном. На данный момент все наши системы, теплый пол, радиаторы, вода находятся под давлением от 2,5 до 3 атмосфер. То есть они уже сегодня пятница, они с понедельника стоят под этим давлением. Это показывает, что протечек в наших системах никаких нет. Здесь будет висеть тепловой насос Вислан Витакал 100 s Это у нас гребенка на систему теплых полов. На данной стенке висит гребенка на радиаторную систему. На данной стенке будут висеть три насосные группы. Одна насосная группа на теплые полы, вторая на радиаторы и третья у нас будет на систему фан -койлов. Мы заказали специальную раму под два наружных блока. На данный момент здесь висит наружный блок кондиционера Daikin внизу. Сверху будет установлен тепловой насос. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кладайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока!